Добрый день всем зрителям и подписчикам моего канала. Сегодня я хочу поделиться очередным рецептом того, как я солю карася. На моем канале уже есть одно видео, это экспресс-метод засолки карася, ссылку я добавлю в описании. А в этот раз я хочу более классический способ показать вам. Это для тех, кто не любит соленую рыбу, а любит, чтобы она была такая среднесоленая и, так как карась имеет сладковатое мясо, будет легкий привкус сладости. Очень похож на сушеного тунца, который можно купить в магазине, да, вот как снеки. Что нам для этого надо? Ну, соответственно, карась, желательно среднего размера, с икрой, без без не неважно. Мы его потрошить и чистить не будем, он будет целиком насыливаться Непосредственно соль, обязательно должна быть каменная, соль никакая, не экстра. И, соответственно, емкость. Ну и желание, так как это займет примерно... 3-5 дней от начала и до того момента, как вы сможете употреблять рыбу. Итак, для начала рыбу желательно, если она была там в грязи, там есть слизь, ее промыть под холодной проточной водой и дать немножко обсохнуть. Насыпаем соль на дно емкости и равномерно ее по дну распределяем чтобы дно было полностью закрыто выглядит это вот так далее слой за слоем желательно крупную ложить вниз мы складываем рыбу вот так то получается и сверху будем посыпать солью вот так притрусили солью и накладываем следующий слой вот мы подошли к финишному слою и последний слой мы полностью засыпаем солью чтобы не было видно рыбы и не было доступа воздуха непосредственно к рыбе соль можно вот так хорошо утрамбовать Вот что в итоге должно получиться. Вот такая ровная поверхность. Дальнейшие наши действия какие? Мы ложим какую-то круглую там, крышку, не знаю, дощечку, еще что-нибудь и ставим сверху гнет. Обязательно все это ставим мы в прохладное место, ни в коем случае не в теплое, потому что начнется процесс разложения рыбы, несмотря на то, что там соль и будет неприятный запах. Обязательно в прохладное место. Я в данном случае Ставлю в холодильник и оставляю на 3-4 дня. Если будет появляться влага, вы эту влагу сливаете. И, соответственно, заново покрываете солью, чтобы не было доступа кислорода непосредственно к рыбе. Через 3 дня продолжим. Итак, прошло 3,5 дня с момента засола, и я достал с холодильника свою рыбу. И будем ее доставать и в мыску перекладывать. Вся рыба уже в тазике, теперь мы заливаем ее холодной водой и оставляем вымачиваться на 12 часов. Уже прошло 12 часов, в течение которых рыба вымачивалась в воде, она забрала излишнюю соль из нее и пришло время вывешивать ее вялиться. Обязательно вялить ее надо либо под марлей, либо в специальных сетках для сушки рыбы, для того, чтобы муха не садилась. У кого такой сетки или марли нет, можно просто обработать ее под солнечным маслом, не рафинированным, обязательно похучем. это отпугивает муху. Все, ребят, кому понравился рецепт, ставьте большой палец вверх и приятного аппетита.